Привет, друзья! С вами Михаил Прошурин, и сегодня я хочу провести обзор кабинета 3 рубля. Итак, давайте посмотрим. Когда вы зарегистрируетесь, вас перекинет вот на такую страницу. Давайте посмотрим, что же это за проект. Итак, преимущества. Первая вкладочка у нас преимущества. Смотрим, какие он имеет преимущества. Начни с трех рублей, стоимость активации первого уровня всего 3 рубля. Переливы структуры. У нас работает система перелив структуры. Получай партнеров от спонсоров, партнеров и системы. Дальше читаем. Моментальный вывод средств в любое время дня и ночи. Работаем с плеер. Так, пройдемся дальше. Следующая вкладочка у нас статистика. Вот здесь мы можем посмотреть статистику. Следующая вкладочка у нас маркетинг. Вот здесь у нас маркетинговый план. Тоже можете посмотреть. Итак, мы находимся в кабинете. Вот эта вкладочка. Нажимаете и попадаете сюда. Мой кабинет. Здесь ваша партнерская ссылка. Здесь ваш баланс. У меня пока никого нету. И нету никаких доходов, потому что я зарегистрировался недавно в проект и веду обзор этого кабинета. Итак, чтобы оплатить, надо ввести сумму, нажать пополнить и вас перекинет на Pair кошелек. Вы оплачиваете и потом открываете бинары. Надеюсь, здесь все понятно. У меня оплачено до четвертого уровня. Следующая вкладочка мой бинар. Вот мой бинар оплачен до четвертого уровня. Здесь вы можете посмотреть все линии. Нажимаете вот сюда. У вас открывается такая вкладочка. И здесь у вас все линии. Так, следующая вкладочка у нас «Мои партнеры». Здесь вы можете посмотреть, кто вас пригласил. Также здесь опять находится ваша реферальная ссылка. Следующая вкладка у нас «Моя история». Здесь вы увидите, на какую сумму вы пополнили число и время. Итак, следующая вкладка моей истории». Здесь вы увидите историю, ваш логин, ваш кошелек и ваша электронная почта. Поехали дальше. Здесь вопрос-ответ. Вот здесь вы можете почитать все вопросы, которые задают. Следующая вкладочка «Новости». Здесь написаны все новости, которые произошли. Одиннадцатый день работы и написаны все новости и есть видеообзоры. Вот видеообзор от партнера 26 тысяч рублей за 10 дней. В проекте 3 рубля, не напрягаясь. Следующий обзор. 4 700 рублей за полтора дня. И так далее. Вот здесь вы можете посмотреть все обзоры и почитать. Все о проекте. Следующая вкладочка помощь. Здесь вы можете обратиться в службу поддержки. Вот здесь напишите вопрос, и они вам ответят. Следующая вкладочка «Замена URL». И вот здесь вы можете поменять URL. Итак, я провел короткий обзор. С вами был Михаил Прошурин. Регистрируйтесь. И начинайте зарабатывать. А на этом у меня все. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Дизлайки. До свидания.